Я такой думаю, ты знаешь, какие люблю слова? Месть, да и вообще, вот материальные я больше люблю. Ничего пришло. Слышишь ты, чего не пошел тролика включил? Сначала открой мне доверие. Окей. Да сдохнет ты от кровотечения!!! Фух... Еще чуть чуть и я б сдох кровот... <плес> Я тебе серьезно дизь, еще чуть чуть и все, и я бы... Как будто отстинул <плес> И осталось два <плес> Да прибудут свобода. Да прибуду. Нет, заходи, свода. Выходи. Да открой мне. Ой, нету. Что это ты? Я так. А куда тебе Чего? В общем, смотри. Вчера. Иду такой, да. Ну, мы с тобой помнишь. Сидим, я пока такой срываю. Думаю, ну, поссорвал типа, яблоко, да. И потом бац такой яблоко в меня как лип. Ух ж, блядь, ты ж, блять, что? Что ебанулся, блядь. Тед Джей. Ебан. Бан, бан. Ну, не ставил. Смотри, да. какой чё да, ты. Опрыгни на коте, поговори с гумбанцем. Пошли быстрее искать людей. Слышишь, что ты меня целишься? И ты сейчас в голову ударишь. Слышишь, пошли искать людей. Давай, не что да, не что ты не сделаешь? Что ты не сделаешь, ты? Legal no